Терморегулятор TR16WU поставляется в комплекте с датчиком температуры. И инструкции, в которой есть схема подключения. Разбирается очень просто. Как вы видите, на обратной стороне терморегулятора есть схема подключения. В клемма, где написано «Датчик», подключается температурный датчик. Полярность не важна. Датчик можно удлинить медным проводом. ШВВП 2х0.75 до 37 метров. При монтаже обязательно смонтируйте датчик в офротрубу. Это надо для беспроблемной замены термодатчика в случае выхода из строя последнего. Провода подключать только медные. Согласно ПОЭ, пункт 7.1.34, в зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. Провода бывают однопроволочные и многопроволочные. С однопроволочным все просто. Вставил в клемму и затянул. Многопроволочные провода или шнуры ШВОП или ПВС Обязательно пропаять Или одеть наконечник и обжать Подключать провод больше чем полтора мм квадратных Не имеет смысла Так как максимум, что данный терморегулятор коммутирует Это 3,5 кВт Коммутирует вот этой релюшкой. Для долговременной работы данного терморегулятора я больше чем 3 кВт подключать не рекомендую. В клемму L220 подключаю фазный проводник, а в N220 нулевой проводник. Обязательно подключайте согласно существующей схеме. Если в схему L220 подключить 0, а в N220 подключить фазу, но при включении нагрузки терморегулятор прерывать будет не фазный провод, а нулевой. А согласно правилам устройства электроустановок, пункт 3.11.18, Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением. А в нашем случае, если подключить неправильно, Фазный проводник останется под напряжением. Клеммы N-нагрузка и L-нагрузка – это для подключения вашего теплого пола. В своей практике я не встречал электрических теплых полов, где важна была полярность. И обозначение сделано для того, чтобы электромонтажник понимал, где при включении нагрузки появится фаза. ТР-16ВУ управляет в основном электрическими теплыми полами, которые являются электротермическими установками. Установками, которые преобразуют электрическую энергию в тепловую. Согласно ПУИ пункт 7510 первичная цепь электротермической установки должна содержать автоматический выключатель с электромагнитным и тепловым расцепителем. Из всего вышесказанного для подключения ТР-16ВУ я бы рекомендовал проложить отдельную линию медным проводом сечением 1,5 мм, которую защищает дифференциальный автомат, стоком утечки 30 мА и номиналом соответствующей мощности вашего теплого пола. Заземляющей колодки у ТР-16 ВУ нет. При наличии заземляющего контура и заземления на нагревательном элементе я пускаю заземление мимо терморегулятора, соединяя Провода клемной колодкой ВАГА. Перед тем как подключить терморегулятор, обесточьте линию, а лучше отключите в одной автомат. Проверите индикаторной отверткой отсутствие фазы на проводах. Для подключения нам необходима прямая отвертка. Ее еще называют шлицевой. Размер шлица около 3 миллиметров. Термодатчик протягиваем через трубу. Способов протяжки очень много и я не буду рассказывать их все. Это тема отдельного видео. Теперь подключаем термодатчик. Как говорил уже ранее, э, полярность не важна. Подключаю термодатчик. Теперь подключаем питание. У нас провод ШВП 3 на 15 Коричневая эта фаза, подключаем в клемму L220. Синий это 0, подключаем в N220. Проверяем надежность крепления. Заземление вашего теплого пола соединяем с заземляющим контуром клеммой ВАГа. Раз. У нас это желто-зеленый провод. Два. Теперь осталось подключить нагрузку. У нас это электрический теплый пол. Как уже говорил раньше, полярность не важна. Аккуратно устанавливаем терморегулятор под розетник и фиксируем, и фиксируем распорными скобочками. Для надежности можно зафиксировать еще, очень рекомендую, специальными винтиками коробочки. Одеваем крышку. Подключаем питание. Монтаж закончен.